Всем привет! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и сегодня мы разберем очень интересную тему для многих трейдеров: тему построения уровней поддержки и сопротивления. Итак, начинаем. Большинство трейдеров ищут уровни или зоны, от которых цена потенциально может развернуться. Сегодня мы рассмотрим один индикатор, который поможет определить эти уровни автоматически, без лишних усилий. И вы всегда будете иметь на графике те места, где цена потенциально может остановиться, развернуться. И это то место, где вы можете поискать свой любимый паттерн для входа в рынок. Для начала скажем несколько слов о том, какие уровни и зоны бывают, а также чего от них можно ожидать. Во-первых, стоит отметить, что количество разнообразных способов определения интересных зон на графике очень много. Например, это могут быть уровни классического теханализа, опционные уровни, уровни объемного и рыночного профиля, различные индикаторы, такие как уровни Fibonacci, скользящие средние, различные каналы и так далее и тому подобное. Также это могут быть значимые экстремумы старших таймфреймов, начиная от месячных графиков и ниже. И это далеко не полный перечень. Трейдеры, использующие объемный анализ, уже смогли оценить преимущества уровней, которые формируются непосредственно участниками рынка, покупателями и продавцами. Можно определять эти зоны самостоятельно, но можно намного облегчить себе задачу, переложив эту функцию на индикатор в платформе ATAS Maximum Levels. Индикатор Maximum Levels отображает самые важные объемные уровни за разные промежутки времени, начиная с уровня объема контракта и заканчивая текущим торговым днем. На данном графике вы видите 4 загруженных индикатора Maximum Levels, которые уже настроены на 4 разных отрезка времени. Первый – это объем контракта или уровень контракта. Второй индикатор настроен на объем прошлого месяца. Третий индикатор настроен на объем текущего месяца. И четвертый индикатор настроен на объем прошлой недели. Почему я добавил только эти четыре уровня? Статистика показывает, что объемы за эти периоды лучше всего учитываются ценой в будущем, потому что эти объемы уже сформированы и дали реакцию. Давайте подумаем, почему цена реагирует на эти уровни. Ответ на этот вопрос может показаться очень простым. Дело в том, что на этих уровнях за выбранный нами промежуток времени проторговалось больше всего объема. Значит, к этому уровню был проявлен максимальный интерес всех участников рынка, и покупателей, и продавцов. Поэтому вполне возможно, что эти уровни будут защищать либо покупатели, либо продавцы, в зависимости от того, какая реакция цены была на этот уровень. Сейчас на графике вы видите фиолетовый уровень прошлой недели. Этот уровень был сформирован в течение нескольких дней, после чего цена ушла вниз. В любом случае, такой уровень может вызвать повышенный интерес у продавцов, а значит продажи могут возобновиться. Скорее всего, у каждого из вас есть свой любимый паттерн для входа в рынок. И при подходе к таким уровням вы можете воспользоваться своими знаниями и попробовать найти свой паттерн на продажу. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые мы заготовили заранее. На первом примере мы видим тест ценой уровней текущего месяца и контракта. На графике они отмечены красной и фиолетовой толстыми линиями. Во время первого теста мы видим пробой уровня контракта и текущего месяца, но сразу же идет быстрая реакция и покупатель возвращает цену выше уровней. Во время второго теста мы видим несколько попыток продавить уровень, но покупатель не пускает цену и после этого движение вверх возобновляется. На втором примере мы видим еще одно характерное свойство цены при подходах к таким уровням – это формирование флета. Происходит несколько касаний цены с пробитиями, но быстрыми возвратами и после этого мы видим формирование консолидации. Это подтверждение, что этот уровень интересен в данном случае как минимум покупателям, цена останавливается и формирует новый объем. После того, как цена продолжила рост, мы можем сделать однозначные выводы о том, кто контролирует рынок и, соответственно, мы можем пробовать искать точки входа в соответствии с вашей стратегией по тренду. В следующем примере мы видим несколько тестов уровня текущего месяца снизу вверх, после чего был пробой этого уровня и несколько тестов с обратной стороны, после чего цена продолжила импульсное движение вверх. То есть вначале продавец удерживал котировку, но на третьей попытке покупатель взял вверх, пробив этот уровень, закрепившись выше. В такой ситуации вы должны помнить, что уровень сопротивления может стать уровнем поддержки и вы можете искать свои паттерны на тестах с обратной стороны. В данном примере мы видим два теста уровня, которые удержали покупатели, после чего был еще один третий тест с пробитием этого уровня, но быстрым возвратом, после чего цена продолжила свой рост от уровня текущего месяца. И на четвертом, последнем примере мы видим, как сформировалась консолидация на красном уровне контракта, после чего цена развернулась и пошла в обратную сторону. Покупатели взяли вверх и двинули котировку выше, после чего сформировался новый уровень текущего месяца. Цена торговалась несколько дней в районе этой поддержки, после чего покупатель продолжил трендовое движение вверх. Мы рассмотрели на этих четырех примерах разные ситуации на часовом таймфрейме, которые хорошо показывают, как реагирует цена на максимальные уровни месяца и контракта. Каждая ситуация индивидуальна, иногда формируется консолидация в районе уровня, иногда происходит пробой, который сразу же поглощает противоположная сторона участников рынка, Иногда происходит пробой уровня, после чего продолжается направленное трендовое движение в сторону пробоя. Это три характерные поведения цены, которые вы должны помнить при использовании этого индикатора максимальных объемов. Теперь вы знаете на какие уровни и как реагирует цена и вы можете всегда быть готовы применить свои торговые стратегии и тактики и использовать возможности данные рынком для получения прибыли. Спасибо всем, кто смотрел видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, а также следите за нами в соцсетях, все ссылки будут под видео с описанием. До новых встреч!